Всем Киви с вами Биви и ну, рожек, и мы сейчас направляемся за бар правильно да. Да. как говорится провожу ее до дома цвет да. да. внутри мартини в руках да, ты? не она только что подпивала это вот как я в камеру включил я здесь на полном серьезе сейчас говорю. А, Наконец-то мы покинули королевство Милены Чижовой и направляемся. И направляемся. И мы наконец направляемся в зоопарк. Мне тут однажды попалась информация, что в московский зоопарк можно пройти спокойно и бесплатно по студенческому билету. Но как бы я сейчас в зоопарке, и мы прошли без... затруднительно. Прикол в том, что мы сначала хотели пойти в кассу и взять билет бесплатный. Ссылка в описании. Последний раз в зоопарке я был в 2006 году. Сейчас 2018. Прошло, прошло 12 лет, и вот я снова в зоопарке. Круто. Вот сейчас, мы, когда мы дошли до фуд зоны, резко начало пахнуть попкорном. Куда мы пойдем? <сосит> Мы наконец-то увидели первые животные. Индюк и Павлин. Давай распусти хвост. Ты что, бычешь, что ли? Че, базаришь? <сосит> Это было неожиданно, он реально базарил. Пародия на орла. Мне кажется, он уже готов дис на меня записать. <связать> <связать> <связать> После долгой мучительной фотосессии мы продвинулись дальше и надвигаемся фиг знает куда. Let's have check. Yeah. How did they How did they do that? She's got her own style the way she walks. Sending mixed emotions in the way she talk. If it ain't her way, it's the highway. She treats every day like it's a Friday. Up late. Early morning, puts a pick on the ground. Just so she can feel important. She's distorted. Her mind's a mess. Smoking and poppin' bottles so she can put her mind to rest. I go to war, I fight for you. Even Просто в шоке. Ну что ж, больше ничего интересного мы в зоопарке не увидели. Ну, за исключением там всяких э, птичек и прочей мелочи. Самыми интересными были это павлины, фламинго и жираф Ну что, ж, мы находимся у входа выхода и, собственно, покинем зоопарк. Но это еще не конец видео. Дальше будет интереснее думаю. Слезди, давай, давай. давай сейчас ты скажешь такая да". Что, «Да». А давай снимем 24 часа челлендж в зоопарке. Ну, в общем, что сказать о зоопарке. Прикольная интересные интересная вещь. Но за 500 рублей не стоит. Если вы прям очень впечатлительны от животных, то тогда стоит. Ну, короче, если вы студент, школьник, Смело можете приходить сюда. Хотя, если вы школьник, то с вами должен, должен поехать родитель. А родитель должен потратить 500 рублей. А он этого не захочет. Fuck what you said and fuck what you hurt Lost in the sea while I'm in the desert Sound of the waves and it's all that I heard I can't feel nothing because I am hurt I thought that everyone would be on alert Everyone knows that I'm going berserk Fuck it I guess and I go In general we came to the metro I don't know а мы направляемся на противоположную сторону площади, чтобы поехать, точнее, пойти в Заряде. В заряде это парк, кто не знает. Там, наверное, видимо, устанавливают какую-то сцену в честь первомайских демонстраций. Все-таки завтра 1 мая, и они, наверное, готовятся. Я не знаю, какой мая у вас. Может, у вас до сих пор апрель. Просто я не знаю себя и когда я выложу это видео. Здрасте, а вы меня не казните? Сейчас настраивают сцену капец. А там, видимо, стоят камеры. Здесь завтра, наверное, будет туса большой. Тусял. Да они, походу, звук проверяют. Тут какое-то сооружение похоже на 9 мая. Его, наверное, сейчас закроют плакатами Мир Труд Май. То есть сейчас на Красной площади готовится сразу к двум праздникам. И что-то мне подсказывает, что вот за этими даже плакатами, которые закрывают э, само сооружение, готовый плакат 9 мая. <музыка> Маш, ты в прекрасном ракурсе сейчас. Маш, не надо туда лазить. Тебя казнят прям на этом же месте. Погнали, все. Да. я понял что сейчас будет полная жопа объект на секундочку охраняется государством и в таком случае ожидать чего-то хорошего и доброго от полиции было весьма трудно смотри люди сколько это, -то, на сколько как это место мне на сцену на на камеру Шок-контент. Ты и опасно, опасно, красиво. Прям, как я. Нет. <реклама> Очень, не чтобы... Очень. Сидим. Берите. Как круто сидеть, и когда у тебя <с> вот такой вид за спиной, и чем не хуже спереди. Ой, ну что, нам пора уже, мы выдвигаемся из этого парка. В заряде. Дико устали, потому что... мы обходили зоопарк, Если вы не слышно, она говорит, потому что мы обходили зоопарк, красную площадь, заряде. заряде. Сама да. про себя пошутила. Да. Кто?! Да. Да. Да. Вот такая здесь весенняя красота. Уйди, ты портишь все. Если кто скажет, что я так фиговок не отношусь, типа, и начнет в комментариях друзья. Да, да. Мы как бы понимаем сарказм друг О, друга. Едем. Домой. Ну, в общем-то, на этом все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки. Также не забывайте подписываться на канал, на инстаграм ее. Ссылки в описании, если да... В общем, с вами был Биви. Всем пока.